Ну, да, мальчик, согласен. Это Чикс. Маза. Почему это Тойбан на свой день рождения не может даже футболку погладить? Насколько он бездарный? Привет, босс. Сегодня нашу фуру с 10 тонами эфедроны из Ирака накрыли на границе.